Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В центре Волгограда рабочие муниципального бюджетного учреждения «Зеленхоз» начали ломать легендарную трибуну, на которой принимали парады и проводили митинги. Она, по мнению администрации Волгограда, не вписалась в общую концепцию благоустройства площади павших борцов. В мэрии снос трибуны прокомментировали весьма лаконично. Ведутся работы по благоустройству, прилегающих к храму Александра Невского территории. Храмы, храмы, храмы, всюду они, храмы. Не надоело ли тебе, товарищ, что ради церковников и их бизнеса у нас выбирают деньги и общественные места? Численность безработных в России в мае 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,5 миллионов человек, или чуть более 6% экономически активного населения. Как отмечается в материалах Росстата, по сравнению с маем 2019 года этот показатель вырос более чем на 32%. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 2 миллионов человек, в том числе почти 2 миллиона человек получили пособия по безработице. Численность экономически активного населения в мае 2020 года составила 74,5 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны, отметил Ростат. Пришел кризис, и капитал, желая сократить издержки, увольняет людей в массовом порядке. То, что этим людям нужно кормить себя и свои семьи, капитал не интересует. Пускай выживают сами. Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала месяца выросла на 10%. До 56,7 тысяч рублей за тонну. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Ранее самая высокая цена фиксировалась в 2018 году – 56,3 тысячи рублей за тонну. Цены растут на все и делают это в геометрической прогрессии. Как за таким ростом цен должен поспевать наемный работник, выброшенный на улицу, непонятно вовсе. Сотрудники железнодорожного вокзала готовы на забастовку. Уборщики, которые следят за чистотой комплекса, не могут получить зарплату. Женщины в полном отчаянии. Юридически уборщики работали не на железнодорожном вокзале, а в Московской клининговой компании, с которой Южноуральская железная дорога заключила контракт. По словам железнодорожников, услуги подрядчиков они оплачивали исправно. Вся проблема оказалась в официальных документах. Около 50 уборщиков не были никак трудоустроены. Их просили принести документы, но никакие договоры на руки так и не выдали. Юристы уверены, в такой ситуации защитить свои права и получить заработанные деньги почти невозможно. Официально никто из уборщиков не был трудоустроен. При капитализме человек человеку волк, а потому обман пенсионеров ради денег не является чем-то из ряда вон выходящим. Российский центр изучения общественного мнения представляет данные опроса об отношении россиян к ЦИК, ее председатель мерам обеспечения санитарной безопасности на избирательных участках и о доверии к результатам грядущего голосования. Результаты голосования будут достоверными по мнению 42% россиян, декларирующих участие в голосовании. Также 24% думают, что какие-то подтасовки на местах, скорее всего, будут, но они не повлияют на результаты голосования в целом. Четверть, напротив, предполагает, что результатам этого голосования доверять не следует. Товарищи, в очередной раз напоминаем, что участие в буржуазных голосованиях и выборах не дадут никакого результата, кроме повышения легитимности действующей власти.